Сегодня мы будем готовиться к всероссийской проверочной работе для восьмого класса. И в центре нашего внимания третье задание ВПР, в котором речь пойдет о правописании не со словами. Давайте посмотрим на примеры. Итак, задание. Вы пишите, раскрывая скобки ряд, в котором все слова с ней пишутся раздельно. В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. Прочитайте примеры, а я произнесу их на всякий случай вслух. Не было сил, не снимая пальто, непривычные для нас. Не сильный, но крупный дождь, не профессиональный подход в окнах не доставалось стекла. Третий ряд. Обещания не забыты, еще не открытые земли, не хватало времени. И, наконец, четвертый ряд. Неприкрытое самоуправство, значение не определено точно, не и повадки. Рассмотрим первый ряд. В первом, в первом ряду не было сил, не было, пишется отдельно, потому что это глагол, не снимая пальто. Пишется раздельно, потому что у нас не здесь причастие, Уже вроде бы можно считать все правильно для нас. Но есть еще третий пример. А в третьем примере непривычные для нас. Непривычные – это прилагательные. А когда мы встречаем прилагательные, мы должны подобрать синоним. Без «не». Непривычные, то есть чуждые. Чуждые нам, раз мы смогли заменить синонимом, Непривычный, мы должны написать слитно. Значит, вариант 1 не подходит. Второй ряд слов. Несильный, но крупный дождь. Слова несильный и крупный не являются антонимами. И поэтому здесь нет противопоставления с союзом А. И мы напишем это «слитно», но несильный, то есть слабый дождь. Если было не сильный, а слабый дождь, то тогда вы не написали. Разделе. Непрофессиональный подход. Непрофессиональный, то есть глупый подход. Неверный подход. Ну, неверный нам не подходит, а вот глупый очень подходит, потому что это слово без не. Пишем слитно. В окнах не доставалось стекла. Конечно, мы можем сказать, в окнах не хватало стекла. Мы так можем сказать. Но вообще в данном случае приставка скорее не не, а не до. И поэтому мы здесь напишем слитно. Обещания не забыты. Мы уже с вами перешли к третьему ряду слов. Не забыты. Краткое причастие с ней. Пишем слитно. Еще не открытые земли. Земли какие не открытые. Не открытые когда. Еще. У слова не открытые есть зависимое слово еще. Поэтому причастие с ней пишется отдельно. Не хватало времени. Не с глаголом пишем раздельно. Таким образом, все слова в третьем ряду пишутся отдельно. Это правильный ответ. Итак, не забыты, не открыты. Когда? Еще? И не хватало времени. Все три слова мы пишем отдельно. А в четвертом ряду, который мы смотрим ну, на всякий случай, а вдруг там два варианта правильных, Конечно, такого не может быть, но тем не менее мы посмотрим и объясним эти слова для себя. <coughs> Неприкрытое самоуправство. Нет зависимого слова у причастия. Да, оно пишется слито. Значение неопределено. Краткое причастие с ней. И нелисье повадки. Слово лиси нельзя заменить синонимом без «не» нелисье. А какие могут быть зайчи, могут быть волчи. То есть здесь синоним нельзя подобрать, поэтому пишется отдельно. Получается, что... Здесь есть как слитные написание в четвертом ряду, как, так и раздельные написание. Мы выбрали правильный ответ. Это третий ряд. Вы должны выписать слова третьего ряда и объяснить так, как мы их объясняли. А теперь я желаю вам успешной учебы. Вдобавок в конце хочу сказать, что не забывайте при про описание не со словами обязательно определять часть речи. Не с глаголом не с дипричастием мы пишем слитно, не с причастием мы пишем раздельно в трех случаях. Если причастие краткое, если у причастия есть зависимое слово, и если есть противопоставление с, с, с А, с союзом А. Ну и кроме того, когда мы имеем дело с прилагательным, если причастие, если прилагательное имеет синоним, его мы пишем слитно. На этом мы заканчиваем наш урок. Всего доброго!